Hahahaha <laughs> <laughs> Сотрудники Российской службы безопасности получили разрешение стрелять на поражение по женщинам, детям и инвалидам, если, цитата, речь идет о тяжком преступлении с их стороны, угрожающем жизни других граждан. Такова формулировка поправок к закону о деятельности ФСБ, который принял российский парламент. Согласно этим поправкам, сотрудники спецслужб имеют право применять оружие при массовом скоплении людей в ситуациях освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на важные объекты или здания органов государственной власти. Госпожа губернатор, там митинг перед администрацией. Что им нужно? Но они говорят, что губернатор вор. Что? Я вор? Вообще неблагодарные твари. Я им, блядь, пособия поднимаю каждый год на 70 копеек. Не может быть свой особняк или майбах продать и им раздать. Постреляйте там по ним немножечко, пусть домой расходятся. Так ведь закон приняли, что стрелять можно только при угрозе террористического акта. А здесь что? Не угроза террористического акта? Вон, посмотрите, бабка поясом обмотанная, стротила, сейчас взлетит на воздух. И всех нас с собой заберет. Так это же бабка, она просто толстая, пенсионерка вон, посмотрите. Ну а вот на вот эту вон, посмотри, вон она. Себе тоже взрывчатки понавешила в мешок спереди. Все, сейчас отдадим Богу души. Да вроде просто беременная женщина. Вон даже дети вокруг нее, по-моему, стоят. Ой, все! Давай не будем! Давай, короче, гвардейцев вызывать не будем, тратить деньги налогоплательщиков. Мы сейчас возьмем прямо из окна, ебнем пару гранатами, чтобы они нахуй разлетелись все. А СМИ скажем, что официальная версия там бабка была, смертница. Она и взлетела в толпе.